Олег Кустов. «Метафизическое путешествие». Стихотворение 2001-2012 годов. Читает автор. «Метафизическое путешествие. Жрецы и жертвы их с несчастной думой».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 Роятся в памяти кружат весь мир, Горит трехмерное пространство совести. Во тьму доносится него эфир. Детство, эпиграф, Где сосны рвутся в небо, Где быль живет и небыль. Юрий Энтин За оленем вдогонку бежать. Разве кто-нибудь мог сказать, Поражение или победа ли, Понад былью сплетаются в неболь? Что бы там ни случилось, но Неизменным осталось одно, Как распахнут он был, И чудесен вечно праздничный мир Детских песен. Свежим ветром дышала земля, Восставали дрожа тополя, И сосна гордо ветви развесив, с гулким эхом рвалась в поднебесье. Расыпаясь на тысячи брызг, Дождь слепой крутил солнечный диск, И, зажмурив глаза от света, Хохотал карабас за обедом. Куклы прятались по углам, ступленно молились богам, но на счастье из тоненьких ручек Буратино не выпустил ключик. Алупка. Ворчливый прибой, залив голубой, Отдай мои камни, сердито сказала мне. На встречу дал ветер, я тихо ответил, Не лучше ли песни, кудлатый кудесник? Все стороны света открыты по этому, И тени из рая к ним тоже слетают. Друг друга чудесней. Возьми мои песни. Залив голубой, сварливый прибой. Старик невозможный, ответ односложный. Отдай мои камни, он снова сказал мне, И все не уймется в желании бороться. Крестики-нолики Смеялся дьявол навзрыд да колик, Когда поставил под крестик нолик святой обедни. Хоть с неба падал в свой день победный, Смеялся дьявол, Как много бредней у человека Не видит бедный, что век от века На воле птицы не строят планы, Ветрам сестрицы находят страны себе для пенья, И пение это стихотворение. В душе поэта лоскут по краю бьют из петелек слетают стаей стаи на теплый берег и на просторе им день на роздых а ночью в море все небо в звездах целуй меня крепче падают падают звезды Сколько осталось расплесканным в море огня? В этот час, в этот час поздний, может быть, ты, арабец, поцелуешь меня? Больше не зная ни сна, ни покоя, надежд расставаний и встреч, только одно это чувство святое сердце сумеет сберечь. Каждое, каждое слово, будто играя на волнах шальная звезда, светит нам. Светит нам снова и не помернет уже ни за что никогда. Что же и ты, подхвати мою руку, тогда продолжая полет, солнце и звезды помчатся по кругу, а с ними и весь небосвод. Падают, падают звезды, сколько осталось расплесканным в море огня. В этот час, в этот час поздний, может быть, ты наконец поцелуешь меня. Бронзовый век. Есть струны в души, у жизни медиатор, Ударит, защипнет и слушает, и ждет, У нации есть вождь, и у рабов диктатор, и слово у того, в ком Божий дух живет. Так бьется не на жизнь, как в цирке гладиатор. Великая страна, которой не везет. Хоть дух хранят еще большой и малый театр, и город Петербург, и на земле народ. Но кто его ведет? Быть может, добрый день, пророк, святой, увы, не тот и не другой, что у народа есть, остаток дорогой. Да прежде был поэт, пусть не Сергей Есенин.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 Сергей Аверинцев Сенат, когорты и арены Рима, Шпионы с неприветливых границ И недруги, поверженные ниц Языческого мира пантонима. На торжествах речистые витии разумные, а то с усами сами И псалмопевцы с томными глазами, Цвета и сны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 и знаменует в отблеске закатном Истории запекшуюся кровь. Путь к причалу Юрию Шатину В понимании смысл обретаем. Настоящий морской старый волк Обходил неприятности краем, И в общении вовсе не шелк, Был к собрату ревнив не по службе, Знал, что лучше друзей не найти, Чем в проверенной временем дружбе, Но в любви третий должен уйти. И когда, возвращаясь к причалу, Он, измотанный штормом устало, На прибрежные скалы глядел, Вся, как день один, жизнь представала в красках солнца рассветного, ала, И задумчивый взгляд молодел. Ретро Сколько помнил Диоген Лаэрций, Ни за что умом не осязать, Может голос из октав и терций, Не смеясь, не плача, понимать. Что страдает издревле, подкожно, То ему подвластно одному может голос, Как это возможно светом удаляться в паутьму? Точки, две стянув упрямой хордой, две души одним огнем объять, Разрешить из глубины аккорда и тоску, и блеск, и благодать. Сколько помнил диаген Лаэрций, Никаким умом не осязать. Только голос из октав и терций Может без проклятий понимать. От чего же, укротив гордыню В поисках безумных и слезах, Голос вопиющего в пустыне На слепых качается весах? Март Март, иней, Как будто невзначай Пригублена мартини И остывает чай. Кому какое дело, Фантазия скупа, Взгляд остановился, Память замерла. Восьмистишие Я хотел бы в Канаде родиться, Говорить на двух языках, Чтоб однажды райская птица поселилась в моих садах, чтоб к замерзшему озеру Эри С шумным тайнием по весне, сотни тысячи птиц летели, И все это нравилось мне. Я жил своей химерой, снимал свое кино, делился полной мерой, что было мне дано, И верил добрым людям. Такой вот я дурак. Сказали мне, не будет любви за просто так. Додумался ведь тоже ж талант всегда в цене. Раз многое ты можешь, плати сюда вдвойне. И всею кодлой стали со света изживать, У розовой устали закалку проверять. Не будет нынче поздно, Воглядевшись в лунный лик, Ответить этим звездам. Не ваш я, ученик. Когда луна с Венерой Смотрели мне в окно, я жил своей химерой, Снимал свое кино. Русский поэт. Выше неба только лишь эфир, А под небом города и страны, Сам себе и гений, и кумир, Врачевал поэт безмолвно раны. Был наполнен до краев потир. После ночи с мыслью покаянной Пробудился примиренный мир, Дух, скитаясь в темноте стеклянной, Белый свет большой и безымянный, Произнесши слово сотворение. И когда поэт заговорил, За окном, вдали земли туманной, Белый снег едва припорошил Скифский мост спасения души. Поженян, эпиграф, если радость на всех одна, Григорий поженян. Талант надличен, переменный ток течет с небес, Чтоб мгла его разъяла. Свет занялся, и действие ждет Бог, И гонит сонных из-под одеяла. Кто разомлел, кто до костей продрог, Телега жизни в колее застряла, Что проку с тревог краснобеду спина к спине не встала. Что проку, все пустые разговоры, Мошенники в делах, в речах лжецы, Бахвалятся единством подлецы. Как быть поэту с сворой? И в наше время склоки и обмана, Иной дурак устал, от Поженьяна. Метаморфозы. Эпиграф. Субъект ⁇ граница мира. Там, где начинается субъект, мир кончается. Людвиг Витгенштейн. А логика ⁇ философский трактат. Пределы языка ⁇ границы мира. Исторгнутые гранями сапфира Лучи прозрачны враговицы глаза. Исполненные силы и экстаза Идеи спят в кругу паникадила. Им нужно выйти к той границе мира, В которой бы их жизнь происходила. И в мире бесконечном и причинном, Помысленном нарочито старинным, Где столько бед у них и столько дел, Младенчески чисты и неповинны идеи принимают в форму тел. облик я не знаю кто он и откуда только в предрассветный темный час осторожно звякает посуда и скребет по зеркалу алмаз вдоль стены как будто ненароком Оставляя длинный ряд теней, он ко мне проскальзывает боком и вперяет взор из-под перстней. Говорит, помедлив со смирением: «Если дорога тебе семья, не препятствуй воле изъявлений, откажись от собственного я». Неизвестно, кто он и откуда, сколько лет ему назначен час, между полок звякает посуда и скребет по зеркалу алмаз. Еще он мне шепнул на ухо, прислонясь, чтоб знал наверняка, Как в девчонке прячется старуха, А в мальчишке облик старика. Стихи Сергею Каинскому. Они не пишутся под вечер. Они не слышатся в тиши, огнем их дьявол изувечил, когда взрастил на дне души. Они находка для злодея, слепая копия страстей, в них стынет ужас и не имеют рыдания будущих детей. Он говорил, кругом с карнизов сочилась талая вода, и вдруг, чтоб смолкнуть навсегда, сказал, как будто бросил вызов: Господь, прости мои грехи. Я продал душу за стихи. Весна идет уныло, Под серым сводом туч, Обмотками ануч, Сметая снег застылый. Разлуженные краски своих поляны трав, Беспечно променяв на выцветшие маски, Обманутые колки в проталинах стоят, А колки снегопад опутал их иголки. О, как это немило, гнетёт меня трюизм, Мой старый организм совсем утратил силы. Весна идет уныло, под серым сводом туч, Обмотками ануч, сметая снег застылый. Гейдельберг. Эпиграф. Идея лишь постольку существует для духа,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 В ад, и чей скустерние пути на небо ляжет взгляд. О сколько там миров иных в движении живет, где полтора ста лет земных единый длится год, где можно словно бы во сне бессмысленно парить По морю бегать на луне дерзать, любить творить. Двести пятьдесят третий скорый Дурная плотская безмерность Легла на грани бытия, И чувства нет одноманерности, И нет души, а так струя. Век учредила свою неверность Проценты сложные суля, И та же в ней закономерность, Что в запятой после нуля. Но если жизнь, лишь миг которой Дух с плотью мчит в одном купе Авось доставит поезд скорый из точки А до в точку Б. Увы, страшнее всяких бедствий, дурная цепь причин и следствий. В кафешке Небо, солнце, вся природа представляют собой труп. Гекель. Схоластическая философия. Вечер, море, пиво, воды, разговоры и досуг. Но такая уж порода. Кто-нибудь, по ходу, вдруг скажет. Тут одно из двух. Либо Гегель враг народа, возвеличивая дух, Философии свободы принижал значение рода. Либо немец туп, как дуб, рассуждал, общуя вслух. Даже если вывод глуп. Небо, солнце, вся природа представляют собой труп. Вот ведь был и слеп, и глух.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 Владимир Соловьев. Рождение, жизнь и смерть, И станет снова первоисток, начало, глубина. Я должен нынче быть у Трубецкого. Трудна работа Божия, трудна. Телесный, чтоб разорвать оковы, Бутылька беду красного вина, полуслепой он видит берег новый и утверждает цельность бытия. Уже к нему с небес сходило слово, И кисть обвила мудрости змея. Я должен нынче быть у Трубецкого. А что потом? Не ты, не он, не я. Долгие лето. От Кагора из храма не осталось и грамма. Светлый рай нужно было строить долго, упрямо, Чтоб потом в одной части поменялась программа, Превратив образ жизни в слоганы для рекламы. И сквозит невезухой ветер паспорный в ухо, Почему не случилось царство солнца и духа? С неизбежностью сплина, снова осень старуха, Снова сера и сыро, мукрый снег и разруха. А быть может, все это В играх тени и света, покорение мира, Первый запуск ракеты, Память о чудесах и вершине расцвета Умирающей нации Долгие лета, безстоланность, Материя и материалы. Я видел клетки очень странных тварей, На вид здоровых и больных внутри. То было место, где не солнце жарит, Но на угольях бесы жгут кишки. Там Сталя розово широко ставит сети, А Фигуровская клевещит и звонит, И помогают им и те, и эти, Кого сама забава веселит. Там ректор Гусев пляшет на могиле образование И мзду берет за этот танец в перманентном стиле. Там пустомелям слава и почет. Там, если выбился из грязи в князе, то сам себе и царь, и бог, и псих. Литературу там гнобит берязев, а философию прибрал донских. Далекое рядом. Села батоника идей на склоне теплых летних дней, Взяв с миру по нитке, оставит в избытке, Проникнуть попытки в семантику крепки. И золото сада, и прелесть улыбки. Дугой околады мажор мелодичный Слагает рулады, сосед эксцентричный В тени у ограды бас пробует зычный. Далекое, рядом. Сила Батоника идей Подаст на склоне летних дней К десерту привычный коктейль с шоколадом. Кальян экзотичный, и золото сада, и прелесть улыбки, И ум самый гибкий в модальностях крепке, Беседу в курилке, и радость прохлады, как после парилки, И сердце усладу, Поэзию рильки. Далекое рядом. Дождик. Снова стихии спелись с теми, кто не везучь, Этой картины прелесть, Небо в разрывах туч. Есть в красоте открытость глаз устремленный свет, Мысль укрепит забытость на промежутке лет. Рано или поздно око солнечного огня Выглянет издалека, Мысль и свет хранят. Кто это все познает, чудом каким поймет. Гром вдалеке играет, дождик с утра идет. Каир. Безусловно, недолгие египетские ночи, нероскошный черный кофе с зернами кардамона. Нечастые литературные дискуссии со знатоками закона, непочтенный муслиновый тюрбан, непривычка кушать пальцами не излечили его от британского стыда, утонченного одиночества, свойственного хозяевам мира. Хорхе Луис Борхес, переводчики «Тысяча одной ночи». Ему девятся тут И бедуин, и господин, И всякий темный плут. Избавленный от пут, Как эпиктет на этикет, Не жалуются люд. Дома без крыш растут, Но выше нет, чем минарет. Аллаху верит труд. И справедливым суд, Чтобы казна была полна, Едва ли назовут, Долги ли отдадут. Молчанье стен Вражда все тлен, Камнями ли забьют. Слуга или заблюд В глаза хорош Припрятал нож На случай новых смут. По дюнам лег маршрут, Привычный путь куда-нибудь С утра одет, обут. Но если заведут, без разницы все подлецы На горле стянут, жгут, или спящим подожгут. В поту, в пыли, арабы ли, они едят и пьют, И руку подают не по уму, и потому, конечно, не поймут, Хоть кожу всю сдерут. Каков на вид британский стыд, германский не уют. Несусветная осень, осень бледная, несусветная, умножающая расстояние, отравляет остатки желания, выгоданием, выгоданием. Души бедные, непобедные, не пришедшие на свидание, разделенные. Мироздание, в назидание, в назидание. Удивление, что за жизнь пришла такая, от рождения умираешь. В двадцать лет кому ты нужен, прежним ласкам не послушан, неумело, чем порадовало тело. В тридцать пять к чему таланты? С тенью в поле дуэлянты, И к молоденьким подругам Не попасть уже без стука. В пятьдесят измучит совесть Написать по новой повесть, Только манят миллионы Быть медузой у горгоной. В семьдесят кому ты нужен, Приготовь прощальный ужин. Что опять тебя достало После смерти все сначала?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 Все, что искал, что было мило, взор, давалось мне и не из-за кулис. Воскресший дух дышал и веял всюду, и были дни легки и хороши. И я хотел свободно верить чуду, и верил так в спасение души. Босым юнцом чертил следы умело, Пока бродил один и налегке, пока весь мир, как плод инжира, спелый, Еще смеясь держал в своей руке. Белла и вот тогда из слез, из темноты, была Ахмадулина. Слова, слова, положены пароли, Но если роль всего один виток, Немой, как луч и неизбывной боли, кто для нее слова найти бы смог? Судьба дарила ей свои пароли, В очах зрачок коня. Во снах черток, непринужденность духа, Свежесть воли и смелости недобрый холодок. И от того, что ни было бы с ней, Озявшая на севере южанка С аукающим голосом подранка, Она-то знала, что в поклаже дней На том конце замедленного жеста Сиротство ощутится. Как блаженство. Буддийский мотив. В этот мир, Как гости в дом, Как пришли, так и уйдем. Кто проник однажды в суть, Знает восьмиричный путь, Что желание, закон, Весь в страдании заключен. чтобы его преодолеть, Нужно сутры долго петь. Сутры! На один мотив, где все больше всхлип, не взрыв, И тогда в конце концов кармы вековой покров Канет без прозвания вне существование, И уже другой монах будет суть искать в стихах, Что в страдании день за днем, Как пришли, так и уйдем. Мы, мы все те люди, кого не будет, И перед Богом смолчим о многом. О днях пропащих судьбу вершащих, О злом зверином, что гнуло спину, Ему довольно историй вольных. Однажды этим он нам отметил Во тьме глубокой пути к истоку. С тех пор мы знаем, за что страдаем. Не знаем только, Кому и сколько. Темная материя. По утрам Трезвоном из прихожей Спугнутые маленькие сны Бьются в стены спальни, Не похожей на обитель Сирой тишины. В осени.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 И пока в стремлении свободном Ввысь взмывают стаи голубей, дама пик с улыбкою холодной Властью наслаждается своей. И то что она не знает боли, Чтобы стороной прошла беда, Темная материя ее доли Охраняет наши города.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 Беспросветной и сквозной. С нею будет мысль сходить на лица И дышать прохладою лесной. В октябре всю ночь шумел холодный дождь, Из гробов встал умерший вождь. Бродил сомнениям по умам И тенью крался по пятам. Замерзших путников ночных Пугал прищуром глаз слепых, И сквозняком из всех щелей Сладкоречивый лил елей. РИМ В юноше оказалась душа, Жадное наслаждение избранных И наблюдательный ум. Николай Васильевич Гоголь, РИМ Юноша дожидался в передний Томик Гоголя читан уже Ум латынью, наукой древней И старанием ученых мужей Был воспитан в суровом терпенье Доходить во всем до конца Средоточие наблюдение освещало черты лица И летучий шелковый локон Непокорно спадал на лоб, Чтоб девицы, томясь у окон, Ощущали легкий озноб, Чтоб, ответив на все вопросы И постигнув самую суть, Беспристрастный изрек философ, Уложа бороду на грудь. Жизнь полна была приключений И не требовала ни гроша, Только избранных наслаждений, до которых тянулась душа. Я зимы не люблю с их ледяным морозом, Что делают меня подобным кораблю С воткнутым в носом, Что сети синих жил плетут остервенело, Что властвуют казня, как будто и не жил В тепле на свете белом. 1837 -й. Меж Межкрон дерева Конце Открыл мне старый лес, И я увидел солнце И высоту небес. Попробовал подняться, Но силы нет без крыл, И мне пришлось остаться В краю, в котором был. Однажды в день морозный, Когда наверняка вот так Тоской осторожной Лилась песня ямщика, Моченую морожку одну просил поэт, подали, а в окошке последний гаснул свет. Хиль эпиграф У леса на опушке жила зима в избушке. Сергей островой Снова снег все пути перекрыл. Кто зимою посмеет тягаться? Тот, кто век свой, как песню сложил, И в веках не почил, может встаться. Поутру, словно дверь отворил, Солнцу ветру готов рассмеяться. И когда оставался без сил, Все равно был во всем ленинградцем. Эх! Сколь нужен ваш голос сейчас, Эдуард Анатольевич Хиль, И умение выдать кадриль С жизни нашинской, не сводя глаз. Ведь злодейка судьба, Тьма колючая, Потолок ледяной, Дверь скрипучая. Холодный дом Чем стала жизнь твоя? Что за холодный дом Нам посчастливилось Не быть вдвоем? Остался дом пустым, А прежде шумным был Теперь кого пустить Сюда жильцом? Райская даль в облаках, скажи, какой пустяк! Кто бы сказал, что она манит, упрямо так, скрыт в притяжении светил магнит великих сил. Здесь холодно. Укрой меня. На кончиках пальцев чувствую тело дрожь. Закрыть глаза и ты.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 Здесь холодно. Укрой меня. О, что за напасть ненавистных расспросов! Власть слуха и каждого слога с порога. Я слышу любовников дикую страсть, Всех, кто здесь прежде жил, Кого пробудил магнит великих сил. Здесь холодно. КАТАРСИС Эпиграф Мы любим все: и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Александр Блок Синус с косинусом в полукружье составляют решение пути. Было б только терпение, верблюжье И желание душу спасти. С математикой во всеоружье Можно разное изобрести. Оставляя на поле сражений Злость досады и горечь обид, Принимает наш северный гений Как невы грандиозный гранит И таинственный сумрак видений, И тот голос, что с неба звучит. Все, поскольку и в числах холодных, полукружие ангельских крыл, И в душевных порывах свободных, След которых еще не остыл, Есть движение судеб народных, Кто трагически сделался мил, и в трагизме своем приятый Богом, нацией и семьей видит гений, как бродит распятый Над завьюженной скифской землей, как на власть. Уповает богатый, Обедняк а на случай иной Ерофей Павлович. Сторона моя сторонушка, вся как есть нога, Тыщи верст одна головушка, сопки до да тайга. Черта слешим не боялись, Щуряв вдаль зрачки, Самовольно расселялись здесь и мужички, Нараспев, хваленой мастью, Где мела поруга, Да сподковою на счастье брали берега. За похлебкой, словом сдобренной, Духом жарким блюд, Огоньком печи растопленной баловался люд. От детишек, нарождавшихся в избах тюрьма, А вокруг на склон забравшийся царственная тьма. Проходили годы, месяцы, слабых дно брало, Если кто в синях повесился, знать не повезло, По дорогам лесухабами жизнь подрастрясла, Пять вазов добра да с бабами прошлые дела ой ли ле моя сторонушка, Вся, как есть нога, Тыщи верст, одна головушка, Сопки до тайга. Великанами былинными Ерофею вслед Прирастать тебе, картинная, Сколько хватит лет. Стежки, Глебу Никулину. Ты говоришь, давай свои стишки. Наверно, нету среди них любимых, Таких, чтоб вырывались за флажки И чтоб не злыми сразу были зимы. Но слова не добудешь из башки, Как волка не загонишь без облавы, И танго шаркающие шажки По жизни для тебя Одна забава. Двадцатый век людей давил и правил, чудил, редил и, наконец, оставил историкам вершки до да корешки. Век новый убывает понемногу, настанет день и, может быть, помогут кому-нибудь еще мои стежки. Снова март. Молодой человек, с утра бросающий снег. Воздух свежий, морозный, В котором вирус дремлет гриппозный. Кирпичи тягающий кран, настроение грустная смена, Луч проектора на экран И пустой барабан Вселенной. Стреживом Сладкий запах сибирского севера От простора и света и клевера. Ветер с речки прохладою веющий, Пес хозяина неразумеющий. Слопотливые мамы с колясками Чат изводят обильными ласками. Пробегающие автобусы. Нагибают по новой сеть глобуса, Нескончаемое сияние Летнего солнцестояния и гулянья под радужным веером, Сладкий запах Сибирского севера. Золотой век, сновидение. Там, где благоуханна, Жизнь струится, светла, В дымку ладана и кальяна Отступили дела. Все во сне этом странно, Сквозь прозрачность стекла Пыль на гранях стакана, Вытертая со стола. Помнится без изъяна Заводь кромка села, Стон глухой покаянный, Бег ноги и тела, Деревянного истука На власть его не спасла, И коптить неустанно Пламя стенки котла. Но над пламенем рваным Не звезда ли взошла, Это к ангелам встаны Путь душа повела, В дымке ладана и кальяна Бег страна обрела. Кошка прыгнет с дивана, Высь взобьется стрела, Будет благоуханно, Жизнь струится светла, и поутречку пьяна Колыхаться метла. Все в стране это и странно, нет такого угла, Чтобы в душу осанна вдруг донец не зашла, Радостью первозданной беленой довела. Чтоб открытая рана вдруг да не зажила. Звон доносится рано, тень еще не легла, И до Тихого океана Купола, купола. Счастливые люди, эпиграф, счастливые люди, их нет в интернете. Как волны на берег стремятся накатом, Уходят блуждать по пространствам инета, Все новые люди под пледом измятым, Мужчины и женщины всех частей света. Тут малые дети в тоске и забавах, Тут взрослые дяди без книг, но с газетой, И Ларин и Таня смеются на авах В малиновых невообразимых беретах. Кто мудр? Кто в жизни нашел утешение, кому повезло не настолько, Чтоб сразу, кто поутру выложил стихотворенье в две строчки, Но тоже похоже на фразу. И разве неверно, что поездом скорым, которым проносятся дни и недели, Покажется время улыбок и споров, когда с ноутбуком и спали, и ели? И хочется людям всего понемножку, Не строгой диеты под мясо с картошкой, Круизной погоды, сто грамм на дорожку И счастья такого, что не в понорошку. Счастливые люди, они и не знают, Какие хранители им помогают, Им лодка, корабль, И пересекая морские просторы От края до края, Счастливые люди – Совсем не богаты, но в радости им бремя насущного хлеба. Счастливые люди не думают матом, Ложатся на воду и смотрят на небо. Микаэл. Эпиграф. Мучится мой парусник сказочный путь. Николай Добронравов. Музыкой на воде, сны вдохновленные. Можно ли верить так детской мечте, зная, как скоро там почести тронные, время воздаст любви и красоте. Птицы над городом, пары влюбленные, двое на лавочке. Двое в кафе, чуть освещенные, Лица склоненные. Мир словно стих звучит В каждой строфе. Сколько бы лет не жил, Столько бы лет творил. Капали дождики дважды на дню, Дар осенял его и его родню. Так он и жизнь прожил, Так он свет пролил. С музыкой странствуя в дальние края. В жизни у каждого сказка своя. Одесса. Небо в плюмаже, Оком нескромным солнце на пляже. Ладно, приляжем, Может, что вспомним, Может, что скажем. Брызги, Течение ветра морского, В стих превращения сердцебиенья. Вспомним толстого непротивление, Воздух прохладен, Веет разлукой, Скажем в досаде, С болью во взгляде, С медленной мукой Мир беспощаден. После исполним старые байки, Разные лица, все же на волнах плещутся чайки, Праздные птицы. Разговор на проселочной дороге. Что человек, одно из двух, Кремень или тончайший пух, Когда витает, непричастен делам войны, Обманом власти, его необоримый дух? Легла роса весь мир согрет. Выходим из дому чуть свет, чтобы за беседой по дороге Товарищ мой, коллега, строгий, Нашел на мысль мою ответ. Вся жизнь значочка в колья, разграничение сния, но если в текст ее вчитаться, Кому-то, может быть, удастся проникнуть в смысл бытия. Идем гуськом, ему видней, зачем блуждать среди теней? Тропинка узкая такая, Не разойтись, не спотыкаясь Со встречным путником на ней. Пришли. В траве отражена деревьев, Высится стена. Совсем тропинка потерялась. Уверен он, что здесь начало, Исток, причина, глубина. Вот человек. Разомкнут круг, С небес слетела птица рух, когда остался непричастен, Горящий факелами власти, Свободный и нетленный дух. Молчим, кручины на весах, Что уповать на чудеса, Мы бродим долго и в надежде, Как натор с Хайдегером Прежде в окрестных мармурских лесах. ВИЗАНТИЯ Эпиграф Пророков нет в Отечестве своем, Но и в других Отечествах не густо. Владимир Высоцкий. Раз не успел еще родиться в своем Отечестве пророк, Чтоб светом утренним напиться, Смотреть нам надо на восток. И если там блеснет зорница и дождь закаплет на часок, Пускай омоет наши лица. Желанной свежести глоток. Капля. На адре немом бесплодном, в полукруг тяжелой века, очертанием бесплодным, сон приходит к человеку. Дрогнет капля долгим эхом. Бездны вечной отзовется, И покатится по вехам, И по новой свет прольется, И начнется все сначала, Дух пробудется усталый, Обернется, рассмеется, Побежит на звон гитары, Скажет, Время, ну да бог с ним, И поделится на пары, Что когда-то станет взрослым. И однажды станет старым. Маленькое чудо. Голова умнеет прежде сердца. И познание велика цена. Эта жизнь задаст и всыплет перца, Чтоб кололось море глубина. Приглядись, черты знакомы эти. И когда ты вспомнишь, кто такой, Осторожный ветер на рассвете Проскользнет к тебе под радугой. На хлебах, как тать живущий вольных, На сигнал идущий огневой, Сумасброд бекарный и бемольный, Сумасброд беспечный кочевой чего случилась эта встреча? Разве кто сумеет угадать, Сколько раз на счет приходит нечет? Сколько раз любить и умирать? И зачем под властной желанием Разуму вменяются слова? Где, в каких глубинах мироздания Память обо мне тобой жива? Просто это маленькое чудо, и оно не требует труда. И когда приходит ниоткуда, и когда уходит никуда.